Большое спасибо. Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, э, э, добро пожаловать моему другу Владимиру Путину в Белый дом. У нас был очень откровенный конструктивный диалог, откровенные мнениями. Э, я сказал президенту, э, насколько мне понравился мой визит в Россию, я хотел бы вернуться в Россию снова на встречу э, саммита G8. И также я хотел поблагодарить президента Путина за ту помощь, которую Россия оказала в преодолении последствий урагана Катрина. На самом деле Российская Федерация послала необходимые средства помощи. И я хотел бы сказать о том, что теперь не только американцы, но и россияне также так сказать, заботятся о будущем будущем. Мы... У нас есть очень серьезный, сильный э, советник Звук, <звы> <потому>, потому что четыре года назад у нас была террористическая атака, а у вас был Беслан. Это было ужасно, это унесло mm -hmm. безумные жизни. мы понимаем, что у нас есть обязанность защищать наших граждан и работать совместно. Делать все, что в наших силах, для того, чтобы остановить убийство. Вот для этого мы находимся в своих президентских местах. Я особенно благодарен за понимание наших целей в войне с терроризмом. И также за ту работу, которая делается, чтобы остановить распространение средств массового оружия, вооружения массового уничтожения поскольку все это может вырасти на нас в массовом полетке. Большое спасибо, господин Куршин, за внимание. Мы также так сказать, разговаривали насчет совместной конвенции о подавлении актов терроризма. Мы обсудили усилия, чтобы работать совместно по проблеме Ирана и Северной Кореи. Мы чувствуем, что у нас имеются одинаковые цели. Мы не хотим, чтобы э, иранцы имели э, ядерную бомбу и чтобы Северная Корея имела бомбу. Мы говорили о том, э, как достичь этих целей. Мы также имели разговор о том, как э, улучшить общую безопасность. В этом году... Э, э, Заканчивается уничтожение 10 тысяч ядерных боеголовок. Я особенно ценю, господин Путин, тот вклад, который вы вносите в это и то понимание в сотрудничестве. Мы говорили также об экономических взаимоотношениях. Россия становится быстрорастущим рынком и имеет экономику. И, и, и России также требуются те и, и продукты, продукты, как, например, энергия, энергоносители. И для этого нам необходимы совместные усилия. И я, и я сказал Владимиру, что мы очень заинтересованы, можем ли мы а, завершить а, этап вступления России в Всемирную торговую организацию. По мере того, как мы будем укреплять наши экономические э отношения, то мы будем стремиться к тому, чтобы укреплять демократические традиции. Россия становится сильным партнером Соединенных Штатов, и мы будем сильным партнером России. Мы говорили с президентом Путиным о том, что должно быть все законное руководство закона. <народные визиты> и, и э, опираясь на то раз, что сколько уже визитов было я вы знаете у меня нет конкретных <и>, цифр <поцентр> я разговаривал с господином президентом путиным я хочу сказать что э, наши отношения становятся сильнее я скажу, хочу сказать господину владимиру путину большое спасибо пожалуйста уважаемые <связываем> <связываем> дамы и господа прежде всего хочу поблагодарить президента за приглашение посетить Белый дом и вначале позвольте мне передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки американскому народу в связи с ударами стихии урагана Катрина стихия, которая унесла много человеческих жизней привела к серьезным разрушениям мы поверьте искренне и неподдельно Запереживали эту трагедию. Россия уже в первые часы после трагедии предложила свою помощь. Конечно, эта помощь не идет ни в какое сравнение э, с тем масштабным планом, который вчера изложил президент Соединенных Штатов по восстановлению этого региона, но это искренняя помощь и желание быть рядом и помочь поддержать и морально, и тем, что людям в данной ситуации нужнее всего лекарства и вещи первой необходимости должен сказать, что эти события стали для всего человечества серьезным уроком, не только для Соединенных Штатов и не случайно мы сегодня уделили этому достаточно и сегодня, и при встрече в Нью-Йорке уделили этому много внимания это глобальная катастрофа глобальная совершенно катастрофа которая должна заставить нас задуматься. И я вот сегодня уже рассказывал, мы и для себя в России тоже будем делать определенные выводы с точки зрения организации деятельности служб, связанных с предотвращением и э, катастроф и с оперативным реагированием на, на, на катастрофы подобного рода, которые носят, безусловно, глобальный характер. Именно поэтому мы говорили и об этих трагических событиях, и о нашем сотрудничестве по предотвращению техногенных катастроф, инфекционных заболеваний и так далее. Я убежден, что если мы будем объединять наши усилия, то наши действия, конечно, будут гораздо более эффективными. В целом, качественно новый уровень взаимоотношений между нашими странами позволяет эффективно решать по-настоящему прорывные стратегические задачи в очень многих сферах нашего взаимодействия. И сегодняшняя наша встреча это подтверждает. Традиционно приоритетная тема нашего диалога – это антитеррористическое взаимодействие Соединенных Штатов и России. Мы договорились укреплять двустороннюю координацию, в том числе и в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом. При этом полагаем, что особо пристальное внимание следует уделить совместным действием по предотвращению террористических актов вообще и конечно с возможным применением террористами оружия массового уничтожения вы знаете, что соответствующее решение было принято и в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций существенное внимание было уделено проблематике нераспространения и здесь мы говорили и по северокорейской проблеме и по иранскому ядерному досье. Должен сказать, что у нас позиции очень близки с американскими партнерами. Мы будем дальше продолжать координировать нашу работу. Со своей стороны хотел бы отметить, что возможности политики дипломатических средств решения всех этих вопросов еще далеко не исчерпаны, и мы предпринимаем все шаги для того, чтобы урегулировать все эти вопросы и проблемы, не обострять их, не доводить до какой-то крайности. нами были обстоятельно рассмотрены и другие кризисные ситуации в мире, но должен сказать, что по всем этим вопросам наши внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте друг с другом. Поговорили также и о предстоящей встрече восьми. Я благодарен Джорджу за некоторые его рекомендации. Мы и дальше будем оставаться с нашими партнерами в тесном контакте при подготовке этого мероприятия и при выработке повестки дня. С тем, чтобы встреча восьми в Российской Федерации прошла не только на высоком организационном уровне, а с тем, чтобы... Она приняла эстафету от предыдущих встреч подобного рода и внесла какую-то новую свежую струю с точки зрения актуальности рассматриваемых тем для всех наших стран и для всего мира. Сегодня мы также затронули ситуацию на постсоветском пространстве. У наших стран есть общая заинтересованность в сохранении стабильности и экономического процветания этого обширного региона. Позиция России здесь хорошо известна. Мы выступаем за последовательное продвижение интеграционных процессов в рамках Содружества независимых государств при неукоснительном соблюдении суверенных прав всех наших соседей, их права самим, без давления извне, выбирать путь национального развития и, надеемся, здесь координировать нашу деятельность со всеми нашими партнерами. В ходе переговоров мы оценили ход выполнение всего комплекса поручений по развитию российско-американских отношений. Особо хотел отметить развитие наших экономических связей. Президент только что упомянул о том, что у нас есть взаимный интерес друг к другу, имея в виду возможности растущей российской экономики, в том числе и в энергетической сфере. Об этом мы говорили достаточно подробно. Собственно говоря, это является предметом на почти каждой нашей встрече. Мы видим большие резервы для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества. И прежде всего э, в таких областях, как энергодиалог, высокие технологии, освоение космического пространства. Вы знаете, что очень многое было за последние годы сделано и Соединенными Штатами, и Российской Федерацией в этой области совместно. Э, обсуждали возможность присоединения России к ВТО, Говорили об этом достаточно подробно. Я благодарен президенту Соединенных Штатов за понимание наших интересов в ходе переговорного процесса. Надеюсь, что на экспертном уровне наши специалисты смогут прийти, наконец, к каким-то практическим решениям. Несмотря на то, что круг вопросов, которые они должны согласовать, еще достаточно высок, но позитивная динамика набрана, и хочу выразить надежду на то, что она приведет к конкретному результату. И в завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, мы с президентом убеждены, что прочные основой российско-американского партнерства должны стать широкие связи между нашими обществами, гражданами, между деловыми кругами и между гражданскими обществами. У меня после встречи в Белом доме будет еще возможность пообщаться с руководителями некоторых крупных американских компаний. Надеюсь, что и эти встречи пойдут полез с пользой, поскольку будем говорить о конкретных проектах, о проектах участия крупных американских компаний в российской экономике, прежде всего в энергетической сфере. И я бы хотел поблагодарить еще раз президента за то, что несмотря на... Очень сложную ситуацию, которая сложилась в районах пострадавших от стихии, все-таки счел возможным наши договоренности исполнить о сегодняшней встрече. Хотя, конечно, было видно, что он постоянно там присутствует в мыслях и с этими людьми, и с этими проблемами, но э, все-таки нам удалось пройтись по всей повестке дня. Мы э, обсудили все вопросы, э, договорились о ближайших шагах на будущее в взаимодействии между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Надеюсь, это будет хорошим толчком для э, нашего сотрудничества во всех тех областях, которые я только что упомянул. Большое спасибо вам за внимание. Большое yeah, спасибо. Questions Знаете, я сейчас uh, отвечу на два вопроса. Uh, uh, Господин президент, uh, что касается uh, миллиардов долларов, worried, которые вытекают из США, некоторые сенаторы выражают опасения, что uh, um, кто будет платить all, по долгам в uh, будущем. Прежде всего, что касается э, того момента, что вы, вы видели то, что я видел. Мы э, потеряли э, очень много недвижимости, э, очень много собственности. Э, то есть это территория, которая сравнивается с территорией Соединенного Королевства. То есть просто соземлили. Со uh, и Мугарбия был одним из самых больших городов. А теперь, так сказать, это вода, спорная вода, поднимается до самых крыши. И все это Thousands было в виде строя. Тысячи людей не имеют um. своей крыши на so Это очень такая большая задача um. для того, чтобы выполнять. Uh. Но регион будет um. снова расти. Один из обязательств, который я сделал вчера вечером состоит о том, чтобы федеральное правительство ассигновало значительные средства в ремонт и обустройство школ, школьные системы и так далее. Я сказал, что мы сделаем наши усилия, с одной стороны, чтобы восстановить инфраструктуру. И... Это часть этих усилий, к так сказать, будет проведено освещение и так далее. И система канализации, то мы прежде всего хотим, чтобы установилась эта система инфраструктура, и чтобы потом началась новая жизнь. Поэтому, естественно, это стоит и это зависит от того, как мы справляемся с этим. И uh, также надо убедиться в том, It's что мы ненужных do, uh, Поэтому нам необходимо поддерживать экономическое благосостояние США, и поэтому мы не должны принимать налоги. И я хотел сказать, prices. что да, не должны повышаться цены бензина. Мы не должны забирать из кармана граждан много денег. Если мы тратим эти деньги, то мы должны умным, разумным образом тратить эти деньги. Мы будем работать совместно с Конгрессом и в этой работе то, что нам необходимо, то будет предоставлено могли управлять и поддерживать менталитет рост экономического роста и сделать все необходимое для того, чтобы поставить на ноги обратно этот Это, касается и правительства, и частного сектора. Экономическая зона, экономические предприятия. Мы должны, так сказать, иметь послабление в системе налогоблажения. Это имеет смысл. Поэтому нам необходимо все это сделать. Я стал уже установить план, и хочу сказать, что мы будем работать это. То что бы это ни стоило. То есть, я хочу сказать, что мы должны разумным образом использовать эти деньги. Как бы это не было трудно. То есть, восстановить Я сказал, что мы взяли на себя обязательства, чтобы восстановить инфраструктуру. И потратить две тысячи долларов на семью, чтобы она стала молиться. Ключевой вопрос: сколько это стоит? Мы будем работать с Конгрессом для того, чтобы убедиться в том, что мы будем управлять своим бюджетом и делать какие-то другие программы. Кто-нибудь mm -hmm. uh, mm -hmm. хочет сказать? Российско-американские отношения э, во многом зажгутся на вашем хорошем личном контакте. Но в 2008 году вы оба перестанете быть президентами. Вы уже заложили какие-то какие гарантии, чтобы российско-американские отношения развивались э, ну, хотя бы не хуже, чем при вас? Это очень хороший вопрос, вы знаете. Они нас уже выгоняют. Мы еще, mm -hmm. еще поработали. Но, если серьезно, могу сказать, что гарантией позитивного развития российско-американских отношений является взаимный интерес к развитию таких отношений между странами. А своими действиями руководители могут либо помогать этому объективному процессу развития, либо мешать. Мы старались и стараемся делать все, что от нас зависит, чтобы поддерживать этот процесс. И пока от нас это зависит, мы будем продолжать эту политику. Да, знаете, мы оставляем после себя непонаследие, когда мы перестанем работать. Это московский договор о сокращении боеголовок, торговля. Uh, as our And поскольку different companies begin to invest. наши страны и mm -hmm. различные компании in начинают инвестиции в страны that, uh, в другую то это будет такое наследие для будущих правительств и тот стратегический диалог который походит он включает в себя то средства, что правительство Which будет вести переговоры и вы знаете, так сказать and, uh, we'll together, до 2008 -го года предстоит большое количество времени и я полагаю, что as a, as a будущие and, правительства peace, uh, могут в uh, будущем uh, соблюдать мир это на самом деле um, uh, большие проблемы для того, чтобы uh, их выполнять то, что мы сказали, что мы сказали, так сказать что Требуется большое усилия для того, чтобы э, справляться с будущими стихийными бедствиями. Мы могли бы вы поподробнее объяснить это? Э, ну. Э, э, Скажу, Мы согласились, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Это очень важно, что все понимали. Мы разделяем одни и те же цели, поскольку, когда вы работаете на уровне дипломатии, брать достижение этой цели. И также я уверен в том, что... It's agreement. Uh, иранское досье будет And, uh, рассматриваться uh, в сайте безопасности, если Иран не будет соблюдать соглашение, like подписанное им. Вы знаете, мы должны использовать, так сказать, меры Мы об этом видели переговоры. И a, a, a, a yeah. вопрос о том, как мы собираемся иметь дело с сихими знаете, you know, you know, я не хотел бы yeah, предугадывать то, как комиссия решит, решит эта комиссия, которая создана Конгрессом the fact that uh, there uh, are fact, uh, a rock storm, uh, uh, storm a storm for example of a storm category which will require a потребует значительное вовлечение правительства, которое только может быть предоставлено с командованием вооруженными силами США, что касается логистики, быстрой поставки логистики и поставок продуктов, оборудования. Это очень важно знать. Очень важно для нас также понять the, the о том, что такое шторм, что ураган. Мы могли бы лучше предусмотреться, мы должны, так сказать, отвечать на Uh, the, uh, такие ситуации, как, скажем, пандемия гриппа, скажем, мы говорили с Владимиром об этом, я говорил с людьми, то есть, что касается, так сказать, этого птичьего гриппа, то есть, он заставляет правительство принимать необходимые решения, а вот этот ураган дал нам возможность для того, чтобы мы могли принимать какие-то вещи и Президент был в состоянии принимать какие-то решения поэтому мы хотим сказать о том что это является предметом переговоров и разговоров с комиссией Паттерсона в Конгрессе Что касается иранской темы то могу вам сказать что у нас позиция очень ясная и понятная мы поддерживаем все договоры о нераспространении Это в полном объеме распространяется и на Иран Мы всегда в этом смысле открыты с нашими партнерами транспарентны полностью И вчера на встрече с президентом иранской и Ирана Мы э, прямо об этом ему сказали И я тоже об этом прямо сказал Мы, конечно, против э, того, чтобы... Иран становился ядерной державой, и будем против будущем при всех обстоятельствах. Значит, что, касается, что касается того, как нам контролировать эту ситуацию, то здесь существует много способов и средств. Мы бы не хотели, чтобы, чтобы наши неосторожные действия привели к развитию ситуации по северокорейскому варианту. Мы ВКонтакте со всеми участниками этого процесса, и с европейской тройкой и с Соединенными Штатами, у нас есть понимание того, как мы должны действовать дальше. Надеюсь, что наши действия будут согласованы и приведут к положительным результатам. Я еще раз вчера услышал от иранского лидера заявление о том, что Иран не стремится к приобретению ядерного оружия. Вот Это первое, что я бы хотел сказать ну и если уж позволите, мы сегодня так или иначе все равно будем возвращаться еще очень долго, наверное, и в будущем к ужасной катастрофе, которая постигла Соединенные Штаты, связанная с ураганом Катрина. Я хотел бы вернуться, если Жерж не против, к ферму вопросу по поводу того, что мы берем деньги в таких случаях у будущих поколений. Вы знаете, мы в Советском Союзе долгие десятилетия жили под лозунгом, что нужно думать о будущих поколениях, и не думали о существующих, о живущих сейчас поколениях. В конечном итоге мы развалили страну, не думая о людях сегодня. Поэтому, конечно, конечно нужно тратить деньги, но ну, а как же иначе? Ну, конечно нужно делать это аккуратно. И думаю, что не только Соединенные Штаты, и мы в России, и в других странах мира, мы, конечно, тоже все анализируем то, что происходило, как государства и органы власти реагировали на эти происходящие события. Тоже многие из нас будут делать определенные выводы, в том числе с точки зрения реструктуризации деятельности соответствующих служб и органов государственных, которые должны... Минимизировать последствия от таких автостов? Еще один вопрос, пожалуйста. Вопрос господина президента США. Господин президент, выступая в Организации Объединенных Наций, вы, возможно, сознательно в одном ряду, когда говорили о стремлении мира к демократии, в одном ряду упомянули такие страны, как Афганистан, Иран, Грузию, Украину, Ирак. Вы считаете, что ситуация политическая в этих странах схожая? И вам, господин президент, вопрос. Раз уж об этом пошла речь. Как вы оцениваете ситуацию в Ираке и на Украине? Спасибо. Да, вы знаете, я хотел бы убедиться в том, что я понял правильно ваш вопрос. Я, что, получается, что одна страна, так сказать, имеет похожую ситуацию другой, right. в другой стране. Я, Georgia, да, я помню это. Я помню. Вы Украина, имеете в виду Джорджию, Ирак, Украину, Аганистан, Ирак, Афганистан? Uh, Вы думаете, что эта ситуация в этих странах oh. похожа? Well, no, uh, нет, нет, я думаю, что она совершенно различная. Я, я, я, я, полагаю, я полагаю, что демократия может отражать разность культур в любой стране. Я, я на самом деле так думаю. Это, Но как бы я связан некоторыми обязательствами, что Конгресс выдал мне такие полномочия. И, и, и это касается, так сказать, действия закона, прав меньшинства. Знаете, то есть есть различные стадии развития демократии. То есть, когда она появляется, то это требует время. То есть, это, так сказать, я хочу сказать, что демократия затрагивает особенно разных людей. то есть Они становятся зрелыми. имеется разные пути до этого. Я, я уверен, что сейчас Ирак стремится к демократии. Я хочу сказать, что вот, как раз сейчас Иракцы идут на выборы и, и, и они имеют написанную конституцию и, и, так, и, так... где прописано о том, что не будет использовано оружие и, люди и, из разных и, из разных фракций, так сказать Но... они не друг а, к другому предубеждению should... знаете, необходимо дисциплину все-таки should... should... держать, господа ну, в Ираке ситуация, вы и так знаете, какая, к сожалению, мы сталкиваемся с непрекращающейся чередой насилия. Связано это тоже известно и понятно с чем, с приближающимся референдумом по Конституции. Я полагаю, что если удастся принять Конституцию, это будет очень большим, серьезным шагом вперед в процессе урегулирования ситуации в этой стране. Но это будет, на мой взгляд, возможно только в том случае, если основные политические силы, этнические группы будут чувствовать, что это их конституция, если этот документ будет подтвержден, согласован с подавляющим большинством населения Ирака. Вот если удастся действующему руководству убедить население страны в том, что эта Конституция устраивает всех и ведет к укреплению государственности, сохранению территориальной целостности, учитывает интересы основных этнических и религиозных групп, тогда, думаю, что это будет реальный шаг к урегулированию. Мы очень на это надеемся.